Венера в Ганданте. Несколько дней. Давайте переложим это на человеческий понятный язык. Как применить это знание? Венера является сигнификатором, показателем темы отношений, поэтому прежде всего в отношениях не провоцируйте себя и других, не разрушайте отношения, не прекращайте их в эти несколько дней, пять-шесть дней где-то это длится. Ломать не строить, очень легко все сломать и разрушить. Будьте осознанными, будьте взрослыми людьми, которые понимают природные циклы. На самом деле все, что мы говорим о планетах, это у нас с вами и о том, как устроены циклы. Ведь каждый из вас в день рождения раз в году это астрологический цикл на самом деле есть цикл венеры и поэтому будьте мягкими осознанными в шанти режиме венера также это принцип удовольствия поэтому он может немножко сейчас сгущаться вас может быть такая обусловленность иллюзия относительно того что вот у вас нет удовольствия или вы найдете причину кто вам мешает в этом тоже отпустите эти мысли на несколько дней разберетесь чуть позже венеры также сигнификатор транса Поэтому будьте максимально внимательны в дороге, за рулем, в транспорте. Это, в принципе, всегда нужно делать. Но в эти дни нужно обратить на это особенное внимание. И тогда все будет замечательно. Желаю благоприятного перехода. Ганданта – это переход. Удачи!